Филиппов, Киркор, Ляла, Я поняла смысл жизни. В пятерках по-русскому по диктанту. Пять-пять у ага. меня. Пять пять гребаные. И я не написала мощные машины. Я написала мощные машины. Фух, я остыла. Как у тебя была радость сейчас вообще? А еще у меня пятерка по а, математике. Отстань от меня со своей фиолетовый <свистит> штукой. <свистит> у нас теперь звездочка, да? Да, блин, я не Да что тебе надо от <свистит> меня? Ты меня пишешь уже. <свистит> теперь, теперь депрессия будет. Что <свистит> ты там делаешь? рублей провалил из нашего дома. Вообще интеллигент. Вообще прям так, как можно в вилку брать салат. А можно из тебя свинью какую-то? Это АСМР Моё! Куда ты давай? А Богу Бинго! Как ты заметила, блин, король? Ты мне прям по праве попала Чё, а ты на меня смотришь? Да так, ничего А почему я не интеллигент? Где я а это видела такое? Так что? А да только что. Ну вот, так и что. Идёт заёшь. Жизик, ты видела? Вот это поворот. Да чё ты интеллигент вообще? Ребёнка